Друзья, сегодня интересный день, сегодня 8 марта, мужчин хотел поздравить всех женщин всего мира и не только моих подписчиков, подписчиц, но и всех женщин, матерей, сестер. С 8 марта, сегодня мы с Еленой Аркадьевной, я сделаю подарок такой небольшой, в сауну, в бассейн, место находится возрождение, вот это КФХ возрождение, Никола Кропотки, Талдымского района Место очень классное Камера, к сожалению, запотевает Очень жарко тут Вот Хотел поздравить свою мать Надежду Николаевну С 8 марта Заодно воспользоваться моментом Заодно хочу поздравить сестер Это Вера и Марина Тоже с 8 марта раз девчонки ну, а мы пока отдыхаем Как-то Более тепло ну как Игорь? Шикарно! Ааааа! Ты чё? Что такое? Нет Игорь это Слушай, вообще! Слушай, я не понял, ты на севере или где родился? Нет, одно название. Вот у нас в коме. вот это да. Ну, у меня сразу же вышло. О, ребятки, в бассейне с вами проплаваю немножко. Классно. Знаете, что я хочу пожелать тем, кто возрождение придумал? Большое здоровье, вот. всему женскому коллективу, работникам возрождения тоже поздравляю с праздником, ребята. Очень круто у вас. Рекомендую посетить этого заведения, просто отдохнуть, оплавать, приехать с женами, с детьми. Все очень круто, ребята. Да? Все очень классно. О, знаете, как круто? Вы не представляете. Вода чистая, теплая, не холодная. Вообще классно. Раскручиваете как мы свои второй половинки <свист> <свист> ты куда полез? там глубоко а ты посидеть хочешь? да ага. ладно ребята, заканчиваем это видео, видеоролик небольшой ты свою будешь поздравлять? с 8 марта нет? <свист> нет? <смех> с нами Игорь сегодня. Тоже с приехал поплавать. Давайте небольшой, может быть, обзорчик сделаем. Тут такая еще, кстати, сауна. Сау... ну я не буду заходить, а эту камеру заходить. Такая вот сауна. Нормальная. бассейн приличный такой так что ребята рекомендую Тебе а. тебе нравится туда так что приезжайте отдыхайте возрождение это не реклама это просто совет цены короче на посещение 500 рублей за, за час за человек стоит там же есть еще русская баня. Не знаю, может, позже покажу вам. Может быть, будет в следующем ролике обзор на эту баню. Так что всех, ребят с наступающим... Ой, наступающим. Всех, ребят с 8 марта. Не, ребят, то есть. Всех, женщин, с 8 марта. Всем пока-пока. Пока-пока. Любите себя. Вот так. Всем пока, ребята.